Здравствуйте, сегодня я хочу вам рассказать про свои результаты после первого занятия по курсу основному курсу романа «Три элемента» по прокачке семьи чакр. Конечно, результаты совершенно невероятные. Я никогда не думала, всегда думала, так как моя профессия связана с огромным количеством творческой энергии, огромным потоком общения с людьми, я думала, что для меня важны анахата чакр и вишутка чакра, так как я человек, работающий с огромным количеством людей. А, и тем не менее, я даже недооценивала, какие блоки у меня стояли в корневой чакре, после прокачки которой у меня ну, просто жизнь вот, на 360 градусов поменялась. А именно. Значит, а, после того, как я его прокачала а, первые Неделю, полторы недели, особенно первые три дня, я почувствовала огромную злость. Знаете, я вот я всегда считала себя очень адекватным, спокойным, теплым человеком, которого очень сложно вывести из баланса и равновесия. И тем не менее, это очень сильная мощь. Это, знаете, просто какая-то животная энергия, которая кипит тебе, ты просто вот хочешь в <laughs> убить всех. То есть были очень сильные блоки, видимо, на подавлении эмоций, которые мешали мне... Эффективно дальше разгонять энергию По всем оставшимся чакрам И я просто дико злилась Я обижалась то есть Меня очень сильно мучили Я постоянно Роман написала Роман, что мне делать там? Меня очень сильно мучает то, что там я просто злюсь На то, что раньше вообще там не обращала внимание. Единственное, что она ответила Что просто нужно подождать Потому что после каждого занятия Идет эффект распаковки И чем больше вы дальше Вот знаете, есть такое, что Исцеление приходит через обоснование Острение. Тут то же самое. То есть нужно просто пережить, переждать, дать времени телу, в том числе не просто психике, а именно телу, отпустить вот эти вот все блоки. Да, и очень сильно мне помогли вот с утра дело такие вот параноямы на, на дыхание, как Роман давал, то есть это не просто вы там один раз в неделю посещаете курс, обязательно выполнять домашние задания, то есть если вы хотите получить реально эффективный результаты и реальный срок, вам нужно обязательно выполнять все рекомендации Романа, потому что у нас есть отдельный блок работы с вниманием, чтобы ваши цели выполнять. Во-вторых, мне еще что нравится, это не просто там продышки, да? Роман говорит очень важно, что в тренинге он, первое, что нужно сделать, это поставить цели, Потому что когда у вас будет огромный э, поток энергии, куда вы его вложите? То есть очень важно иметь точку, куда вы приложите, потому что иначе вы эту энергию просто там люди будут видеть, что вы такое энергетическое так, поле, энергетическая бомба, и с вас эту энергию тянуть. Вот чтобы этого не было, чтобы вы ну, не разбазарили на ненужные вещи, нужно просто поставить цель, и вот эту энергию, эту цель бомбить. Вот. То есть цели, работы с вниманием, и, конечно же, снятие вот этих некоторых негативных моментов, да, которые будут, возможно, происходить. Вот, У ну, меня, по крайней мере, это было. И как мне потом Роман сказал, что это нормально. И это значит, то есть когда бывает такое обострение, что человек действительно работает, и он все делает правильно. То есть не надо этого бояться, надо это, это просто пережить. Вот. И что еще такой важный момент хочу сказать: после работы с Моладхарой открою вам такой небольшой секретность я кормящая мама и у меня ребенку год и 9 месяцев и в общем Получилось такое очень хорошее событие, что у меня восстановились все естественные физиологические циклы э, в женском организме. То есть э, очень долго, по-русски это называется месячные, да, то есть очень долго, э, несмотря на то, что корни и грудь у меня не приходили месячные, и через неделю после того, как я качнула молотхару, ровно через неделю, прям точно в то же самое время, вот прям в 19 часов, у меня через неделю просто пробило, и это было прекрасное событие, на самом деле, когда вот восстанавливается в женском организме, без э, хождения по врачам, без каких-то таблеток, вот эти естественные физиологические ритмы, и просто тело, видимо, вот этот блок сняло, и я, конечно, очень довольна, и... То есть это не просто, знаете, на уровне ощущений, вот это реальный результат, что у меня там восстановили женские функции, да, все, и, и конечно же, мое самочувствие улучшилось, потому что когда, ну, женщина, там, гормональный фон выравнивается, да, естественно, это и на настроении, на здоровье, на всем абсолютно проявляется, вот, то есть это был эффект прокачки мулатхары чагры. Про следующее я расскажу на следующем занятии, когда пройдет, благодарю за внимание, с вами. Калая Елена Алексеева.